Доброе утро. Мы гулять. Ташка, покажи, как ты хочешь гулять. Как нам хочется гулять. Хочется? Идем. Вот так. Молодец, ты показала. Показала, как ты любишь гулять. Ну, идем. Улыбака. Собака улыбак. Привет, как дела? Скоро будет цвести зеленый забор, я говорю. Когда цветет запах такой везде. лапку спасибо что погуляли порядок порядок ошейник снимаем Давай. отдыхай отдыхай Все молодец, все, отдыхаем. Ты улыбаешься? Ты собака улыбака. Ты тоже научилась научилась улыбаться. Ну покажи, покажи. Носик свой, молочинка, молочинка ты моя. Помидоры уже оживают. Погода была им благоприятна. И ты привет. И тебе привет. Не хворать. Как дела? Как дела? Порядок? Мур-мур. Угу. Ну скажи. эта девушка уже например, вчера зашла в дом к нам прошла везде с таким видом хозяйки у нас кошки нет только коты мальчики и бетховина не стала в доме а теперь она спокойно спокойно заходит уже в дом прошла по всем комнатам да Мурка. Да, говорит, да Это гранат Вроде бы как пошел Посмотрим Завязывается еще неделька пойдет Скажи, да, правда, привет, привет. И тебе привет. туда покопаному. А, все-таки боимся. Чуть-чуть. Мурка! Мурка! Мурка, как дела? Ну, как твои дела? И потягусь, потягусь! Потягуйся, потягусь. Куда отвернулась? Мурка. Мурка. Мурка. Мурка. Мурка. Вот так. Давай лапку. Лапку. Девочка мою. Мурка Столько внимания здесь Порядок? Мурка Порядок? Мурка Потягуйся Потягуйся таки, такие я тут, я тут, я тут, я тут. Ты где? А ты там? А ты трусиха? Трусишка? Трусишка? привет. Ну, давай уже пока тогда. Да. Все, пока-пока. Пока-пока. Салат скоро будем кушать. И еще один салат. Тоже уже такой. Шпинат вылез. Ну все, я пошла. Пока. Чао Ну и конечно же, друзья Все, кто хочет поддержать мой канал Подписывайтесь, кликайте на колокольчик Пишите комментарии Хорошего вам дня, друзья Сегодня день прекрасный, солнечно, На небе нет ни одного облачка До новых встреч в эфире на колокольчик пишите комментарии